И я начинаю записывать play в Майнкрафте с модами хардхором. Да, но не просто мод, мод а модно на Ourspawn. Да, вы думаете, что же тут такого офигенного? Обычный мод на Ourspawn, как и обычный. Но я знаю, вот и на этом сиде, где есть алмазное дерево, Да. Но здесь реально есть, и я взял летучую мышь, поскольку у хор, хор Так что надо вот так вот как-то с летучей мыши. Все, одно яблоко это уже все, мы разбогатеем этими яблоками. Из них можно сделать семена. Ну, вот так вот. Гениально. Все, я тебя ушатаю, мышка. Блин, лагает. Все, вот почему я взяла летучую мышь. Кстати, нам выпала фигурка летучей мыши. Это довольно-таки круто. Я вам так скажу. И как я помню, то он должен рядом пробегать муравей в рай. Он, по-моему, пробежит вот отсюда. Так, значит, ну, в общем, он должен откуда-то пробежать. Ну ладно. Я пока что в -то дальше слетаю. Все, я буду очень в руки держать. То как-то это все неестественно выглядит. Так, и... Да, конечно же. У меня, наверное, сложнее. Все норм. Хм, странно. У меня там... Там лаки блок, отлично. Все живем и печнюш на белом рядом. Все мега мега живем. Все не лагай. Вот наверное, почему у меня вот так то лагало. Давай что нибудь крутое. Крипер? Что? Нет, не хочу. Блин, за что? Ну, по крайней мере, я сохраняюсь в свою в вот эту вот летучий мышиный образ. Там, где тут это все? Что, блин, зря я все-таки около джунглей. Ну, хотя, зато, я знаю, координаты вот этого Сида. Все, я сейчас лечу, собирать все свои вещи. Хотя, нет, нифига. Я не полечу туда. Может быть, в какой-нибудь серии, когда мне надо есть выживать хардхором, я переключу без хардхора. Так тут где-то должен быть прочность 2. Все, тут самый лучший, тут прочность 2. Так тут книжечка какая-то. и обязательно меч. Кстати, какого финга у меня крепер насполнился? Так, тогда надо сделать вот так вот, и вот так вот. Все, потому что у меня вообще жутко лагает. Нужна моя кирка, потому что там будет куча, что можно добыть. Факела, факела, Дополно очень, о, призыв летучей мыши, это обязательно, это вот обязательно надо взять и кирка. Отлично отолгала блин там вообще куча всего валяется я играю мирный так что можно не волноваться то что кто-то на меня нападет и вы не говорите то что это читерно не пишите мне в комментариях почему не Столкнулись. Все отлично. Живем. Можно лишь одну эту сломать. Надо потыкать немножечко. Все, бывает такой бак. Ну, я его всегда ликвидирую. Только что все нормально. Я разрушу этот торт, Потому что мне его не хочется сожрать. Так что вот тут вот. Так вот там По-моему это вот такая вот фигня. В которой есть. Ну короче много чего есть. Железка, железка, железка. А нет, это, это всегда. Я думал что сейчас уже адский уровень. Но до него нам еще очень далеко копаться. Так что нет. Кстати, это мой друг Саша говорил, короче, то, что у него есть свой канал то он найдет короче его канал и то напишите в комментариях мне это вообще очень нужно блин, мне показалось то что есть путь вниз блин ну как же лагает а я не знаю почему такие вот лаги летучий мышь. Искачивайте мода Такой именно Который Ну там Короче я думаю Что вы поняли Ну где там Есть такие крылышки То я однажды и скачала моду такой же только Не тот И у меня невозможно Было летать Так что надо быть очень Осторожным к слизинам в принципе не очень нужен такой вот, сундук тут семена Вот, и нитка вот этой вот этой добовой доски все выживание будет конечно же с домом потому что на умазном дереве там вообще пипец сколько можно добывать не добудешь вообще Блин, если вы, короче, играете на сервере какой-нибудь и, ну, на превращение в мобов, то ну, лучше всего, найти софт такого моба, который, ну, обитает в своей среде. Там, не знаю, корова грибная, еще какая-то. Там, банды типа, там, как там... Коровы пасутся. И на самом деле это будет банды игроков. И так можно, короче, легко загрифлить. Так что поищите такой сервер. Мне очень надо на нем поиграть. Вот прям очень. Сколько у меня железа. У меня уже целых тринадцать, так, блин, я поняла, что меня кто-то бил, так, дальше что, дальше какое-то говно идет, так, так, да, все, выбирайся, ну, хотя, да, мы растратим вот эти вот, эту землю, вот, тебя вот. блин куда я попал вот так вот и по-другому вот все так да вот вспомнил откуда прилетел Уголь, уголь, уголь. Я лучше вот эту вот кирку не буду добавить. Ну ладно, пусть там, да, каменный. А то каменный быстрее все же. Ну что ж, так лагает-то. А... что-то, что-то есть такое что... что короче вот такое вот блин, мне теперь проблема найти с решеткой все норм все тут уже есть все теперь вот тут вот так, не лагай только отлично. И теперь мое моё здание тут найти враг. Потому что он тут реально есть. Стол зачарования. Есть. Я могу что-нибудь зачарить. В общем, есть. Он вспомнится вот в этой комнате отлично мне больше не придется делать стол зачарования я думаю что все же надо как-то походить может что а еще одну прокопать и все давай будь спуск вниз я там вижу только спальник, пока что 6, если 5. Да. Мне нужна еще одна. Так, это лаборатория. Какой уфим вообще? Что? Что ты? Да блин. Почему? Почему? Нифига не работает. Тупые факела. Все, отлично, у нас есть. Куча пожрать. И одну уже есть. забираем. Всё без разбора. Наконец-то. Нитка. Еще одну. Нет, арбузик не нужен. Вот если в голод... ну если у вас кончается голод и вы играете в голодных играх, то это самый лучший способ. Вот этот сундук самый лучший способ наесться. Блин-блин-блин-блин. Надо сломать там сундук. Не спавни. Блин. Говорит, я забыл то, что за него даю опыт. Все полки. Мне придется вас ломать. и ничего нужного. Вообще ничего мы сейчас пойти ну я схожу туда так нет, там мы уже были блин куда бы еще сходить исполнили поломать нет не туда хотя да туда так блин где я где я что происходит блин кажется я не туда иду да, отлично, я иду не туда. Так, что где? Что где и как? Ну, открывайся. Все отлично. Считаю, что кирку мы подчинили. Ну, больше, в принципе, ничего ей не нужно. Ну, блин. где мне чего-нибудь такое сверхкрутое найти В Эту комнату это уже было сверхкрутое, так что нет Мне нужно что-то новое сверхкрутое Все отлично И еще факел Блин, что-то я забываю в расставлять. Вообще забываю. Только и что тут. Так, ладно. Этот, этот уголек. Так, вот он вот, взглядел. Ты чё, серьезно? Двойной сундук? Нифига себе. Вам, оказывается, может выпасть двойной сундук. Я даже про это не знал. Вот это ведра... У один рубинчик. Рубины нам нужно собирать. Потому что из них можно сделать кое-что офигенское. Там меч на 20 урона. Но он не самый офигенский. Из мода урспаун. Самый офигенский это на 500 урона. Ну, вы думаете, что да, есть еще мечи другие, но у меня почему-то не никак не отображается. Так, так, так, так. Сундук, нет. В сундук наразы здесь. Так, куча хлама и вот это вот. Блин, я буду собирать, короче, днем дневному плоть. Я бы уже вышел где-то больше стака нет нифига ну, блин там вода Его нужно заделать Думаю, ненавижу воду но все время что-то смывает например вот мой факел смыл Блин, мы тут уже были. Да, мы тут были. Ну, по крайней мере, я себе ее хлебца немножко сделаю. Все, у него будет хлебец. лично у меня уже 14 уровней. Блин, не лагай. Сынок еще один. Блин, мне надо как-то наверх выбраться. там уж. Я вам буду ломать Просто ровно копаться Наверх Так что Это уже железная руда Намного быстрее. Блин, я не знаю, сколько мне еще осталось. По-моему, где-то тридцать блоков высоту ну, блин это все долго так сейчас я пузырю ну, на какой местности ну девять. а там по нормальности должно быть где-то на 60 с чем-то ну не 60 если мы над каким-то крутым таким -то, то больше гроза так и нет нифига я, да, земля все отлично мы сейчас выберемся свобода свобода все заметаем наши следы все отлично теперь надо искать коричневого муравья тем чем я сейчас занимаюсь Ну, муравейчик хотя бы один Пожалуйста. Так, на его нету. И так. Муравейчик. Ну, куда эти все муравьи деваются, а? Мне вот вообще интересно. Вечки, в магазине. я тогда возьму и скретив. Пока я беру и я скрафчу уже стал всякие такие вот приборы сделал. больше стакан досок, если считать это, этих. Сюда. Отлично. Блин. Не надо мне кирку делать. Оказывается. Вот это наконец-то я сейчас не выходила за кадр ключом картиф и возьму это то вы нифига не думайте то что у меня тут на третьей какой-то мод есть не думайте подожду то что чтобы тут все испеклось Блин, надо было какое-нибудь сумшение там взять или хоть что-то все я понял что я пока что по делу на себя одну броню кто знает вот почему-то такое вот название то напишите в комментариях потому что мне это вообще безумно интересно так мы получили какой-то спавн что-то короче какой-то спавн кого-то ты что спалнись. что ты все я понял кто из него мне кажется выпадают читанием ураненные из так все скоро все испечес Что бы мне пока поделать печать я разберусь так все сюда еда еда будет вот на этом мусы еда там какая еда это еда это спавн рубины там это вот вот это вот сюда все ровно хотел. это сюда вот это сюда это тоже сюда это тоже вот это сюда и кос вот сюда ну да вот так вот все отлично пока мы в чате разбирались тоже все изготовилось все файлы буду ломать вот так вот сейчас мы учимся в том дереве. около того дерева мы продолжаем меня выкину из майнкрафта это будет всегда да и так давайте же включим 3 да и посмотрим на какие координаты нам надо 32 не считая высотости 836. Хм. Так, 32 и 836. Все, я очень близко. Я что-то не понял. Должно быть все же 32. Да будет все, пофигу. Я добуду дерево. Все. Смотрите и учитесь, как мастер добывать дерево. Все. И никакого затруднения нету. Подошел, спилил одну досочку. И на тебе, дофигища дерева. Все учитесь. В общем, я очень долго это алмазное дерево искал. Так что все. Сида я вам не скажу. Куда же убейтесь? Ну, я вам не скажу. И скоро, что сейчас будет. Вс, давай. Я сделала свое право. Вс, и я пока что выйду за кадр. Вот оно. Алмазное дерево. Да, на самом деле оно не алмазное. Я, в общем, скажу все, что тут есть. Это золото-алмазное, изумрудное, редстоунное, рубинное, титаниумное, ураниумное, аметистовое дерево. Да, вот это вот, это аметист. Так, все, и на изумруда. Ну, я думаю, что это вообще говно, по сравнению с этим деревом. Все просто шикарные деревья. Наилучшая модификация. Во в... В всей истории Майнкрафта. Это реально самая лучшая модификация. Блин. Ну, меня все равно не, под... не убьет падение. Надо коровку пошатать, пошатать. Сдыхай. Я сейчас стану золотой, зачарованный кровой. Все, вздыхай, вздыхаем, корова, вздыхаем. Да блин, неуязвимая корова. Так, да, блин, радуйся, радуйся. Куда ты смотришь? Всё, два, еще три, третья корова тут гуляла. Дождь, блин, за что, за что дождь, ах, ну да, я же коров убил, и вот похороны, ну в общем, все логично. Так, всё, сейчас надо добыть алмазы. Кто-то думает, зафига, нафига мне алмазы. Но они нужны, потому что, если можно только добыть изумрудный блок, а затем уже и вот эти вот все аметисты и все остальное. Я упал. за что? Так что мне не нужен? Мне не нужен этот топор. Мне не нужны так много досок. Так, мне не нужно вот это вот. Мне не нужен рубин. Все, как много вещей мне не нужно. Я уж сам удивился. Интересно, если можно было бы крафтить кирку из алмазных блоков. Не из алмазов, а из алмазных блоков. Там он был вообще мега читерский. Так, и сейчас... Да, мне сейчас уже надо добыть верстак. Так, все верстак мы добыли. Теперь же все добываем Титаниум и Ураниум. Нет, я не хочу падать. Спасибо, не надо. Все, у меня вообще сборка ненормальная, но я все же думаю, что некоторые, может быть, с этой же, с этой же сборкой играют обычно титан не так сильно на глаза попадается ну ладно Всё, вот так вот так там еще эту уроню. вон нам надо добывать и все, чтобы в нормальном порядке. То, что добыл ураниум. Добыл и читаниум. Добыл ураниум, добыл и читаниум. Еще ураниум и титаниум есть внутри этих вот сумрудных блоков. Так, все. Нет. Не лагай. Особенно там жутко. Блин, а что за фигня происходит? Ненавижу. Если вы тут, короче, добудете кучу изумрудных блоков, то, поверьте, для вас земля будет все равно, как вот эти вот изумрудные блоки. Я однажды, короче, сделал такой вот мини-обзорчик я на простом мире сделала алмазное дерево. Да вы спросите, как же это? Это же невозможно. Ну, тут есть кое-что он такое, что может насполнить, короче, вот это вот такое вот дерево. Без всяких лишних затрат. Просто берем и спалнем. тебя уранил кто короче видел какой нибудь такой крутой мод ну, ну не очень крутой ну чтобы ну, на игроков ну типа сервер там и всякие игроки а мне именно хочется чтобы модные всяких таких вот игроков мне нужно еще ураниума и титаниума. потому что, мне его мало. Вообще вот эта вот модификация, она довольно-таки читерская вообще. Ну, единственный минус в этом дереве. Тут нет железа. Да, железо нам нужно для изготовления вот этих вот всех инструментов разных. Я вижу тебя. Так, я лучше сделаю вот так, вот чем в блок упадет. Блин. Я понимаю, то что там как дольше, но ну, вот так надо. Надо побольше добывать титанium, потому что титаниум встречается реже чем ураниум блин ну это смотря какое дерево попадется думаю да по моему тум больше ураниума чем титаниума. Когда под себе не копать лишь убедитесь то что там есть блоки. так все отлично кто хочет короче, поиграть вот с седом на это алмазное дерево то ставьте на мой канал лайк и я буду знать то, что вам, короче, нравится вот играть и выживать на этих деревьях. Тогда я сделала такой обзор на вот это вот дерево. И, в общем-то, вот так вот. И дам все. Ну, пока что нифига. Все, мы можем создать кучу лаки-блоков. Да. Просто пошел в шахту, накопал камни и создал всякое такое вот. Все, сейчас надо больше вот эту вот титаниуму а попозже добудем. Все, отлично. Тут и Гора. Вообще. Я, может быть, даже сделаю дом из всех вот этих вот блоков. Ну, я не знаю, телепорт в мурвей в наш мир. Так что придется только в этом мире делать. И подальше вот от этого дерево и кстати есть там такие скриншоты ну на скриншотах когда вы скачаете мод там то что ну, там говорится ну там такие картинки то что типа есть вот эти вот так столько вещей добавляется руды ну там по моему лучше было бы сделано вот рядом с этим алмазным, изумрудным, ну, в общем, рядом с этим алмазным деревом. Хотя это далеко не алмазное дерево. там только ступени алмазные. Все, вообще, сейчас мы куча всех ресурсов добудем. Вернее, не всех, а всяких. Так, блин, я, я все же сделал меч. Да, если, короче, поменять местами, то получится лопата. Блин, и для меня вообще вопрос, как кирка крафтится. Заходись! Наконец-то! зашелся нет я выкинул выкинул хлеб блин ну вот, вот теперь хлеб половина хлеба размякла никогда не выкидывайте хлеб на улицу он может размякнуть блин не хочу эти ключовые делать так кирка нет а если вот поменять то то все равно нет хм, как же кирка делается? может быть так или вот так или вот так вот или, или вот так вот так или вот так блин я не знаю как кирка делать я тогда просто возьму скорее три вот этих вот, железы и все вот эти вот 88 восемь все какой один нолик все нуль и только ноль и ничего кроме нуля все сейчас финге я это не выкину ну ладно все надо выкинуть то скажет читер только три железа выкинул все все не надо ой фу, мне это надо так что спрашивайте значит обратно вот так вот так, и ботинки ботинки вообще крафтится легко без всяких там этих и титаним кстати я наделал вот это вот так сколько вот это добавляет из целых дней добавляет это даже лучше чем алмазные всякое нагрудник нифига себе нагрудник добавляется да, раз два три четыре пять шесть Целых шесть все мы можем надеть вот так вот мы самые крутые все теперь надо сделать все блин я вот эти вот рецепты крафта не очень знаю ну, я их щелкаю вообще, вообще быстро. Так, нет, нифига. Нифига себе! Я все крафты знаю! Прикольно. Я думал, то, что придется это искренне взять. Так, все, теперь топор. Там, блин, нету, там и уроню. как-то вот так вот. Так нет. Так. Ну, блин, во всяком случае он как-то вот крафтится. Нет, я все возьму и скритил. Все за вот это и вот это. И буду заканчивать серию все, в общем, я все добыл и сделал Там, я еще не выкинул железо Смотри. ну, ладно, в общем всем спасибо, что смотрели для вас играл комментированный стив, если вы, вы на канале подписывайтесь, ставьте лайки комментируйте, ну, в общем всем, до скорой встречи и всем пока-пока. Будьте ставьте лайки. Не забудьте ставить лайки. Будьте всем пока.